Что это такое? Конечно, работодатель сразу возникает, ага, прогулял. Не сработала техника. Значит, надо доказывать, что в силу каких-то обстоятельств у нас техника и не сработала. К сожалению, такое бывает. Помимо перехода на дистанционную форму работы, сейчас среди молодежи актуален фриланс, который тоже позволяет работать из дома. Но у него могут быть свои недостатки. Объем государственной гарантии значительно меньше. Да, он может, конечно, отставить свои права через суд.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 на автобус, метро и так далее. По мнению экспертов, даже после отмены карантина из спада эпидемии тенденция к увеличению количества сотрудников, работающих из дома, будет сохраняться. Ершова, Яршова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.